Делала практики от семинара астральной энергии, очень хочется спать, потею, голова болит. В случае, если у человека жар появляется после перенакопления астральной энергии, то необходимо выполнять практики, которые выполняются в вечернее время. Это говорит о том, что не хватает чуть-чуть или не хватает чуть-чуть ментала. Каким образом это выполняется? Вечером перед сном, сложив губы трубочкой, необходимо делать глубокие вдохи, задерживая дыхание. И выдохи делайте это каждый вечер, при этом желательно, при этом еще э, купаться перед самым сном в холодной воде. Таким образом вы уравновесите эту энергию, и вот таких проблем больше у вас возникать не будет.